доброго времени суток сегодня у нас на обзоре будет вот такая вот качелька детская как вы видите ее сделать на самом деле очень легко и просто у нас сломалась коляска и из прогулочной части мы сделали качель для этого вам понадобится 4 кольцевых болта м5 у нас они длиной 25 миллиметров Цепь 5 метров, это 4 куска по 75, и 2 куска по метру. Кстати, что касается цепи, это если, допустим, сравнивать с 90-ми годами, то это действительно прорыв. Цепь четверка. оцинковка, но, к сожалению, это прорыв Китайской Народной Республики, не наш. Все метизы, это Китай. Метизы я уложился на 1500. Два анкера, 4 Шесть карабинчиков и два больших карабинчика, чтобы повешать. Соответственно, из качельки мы, делаем, ребенок, засыпаем, мы можем здесь же его и укачать, он и спит. Ну и качель уже с безопасностью, с ремешками. Получается вот так. Единственное, что... Почему не может производитель сразу сделать что-то подобие такого? Чтобы трансформировалось еще и в качельку. Может вам кому-то пригодиться. По крайней мере, сейчас очень много вот этих вот алюминиевых колязок выкидывают, потому что они лопаются. Но вот можно, пожалуйста, сделать достойную качель.